Кровососон. Леха заклинил на оружие. Ну, гости мать, а. <решит> Что-то какой-то мощный. Помните? Да ты! Леха, какой он резвый. Какой быстрый. Ура! Ты смотри, у меня аптечки кончились! Бля, кто тебя создал? Иди ты нахер! Нахер иди! Яха заклинила, мать твою! А как он сделал тут Почему всегда все не вовремя? Оружие клинит? На. Да на Откуда он появился-то, В смысле? Как? А, он просто появился, в смысле? Зажмем, уже зажали. Короче, садимся здесь. Бля! Ладно, будем что-то решать в следующей серии. Спасибо, я уж поел. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий И мы продолжаем с вами Stalker Тень Чернобыля Проходить, проходить, проходить Так, в комментариях вы написали, что а, Монолит, вот эта группировка Монолит Которую мы с вами встретили а, Это даже сказать не группировка Это такая секта, которая а, Поклоняется исполнителю желаний Вот, не, некому... Некоему исполнителю желаний Вот, ходят слухи, что Как бы Даже сам вот, этот исполнитель желаний Он ими управляет Они считают его каким-то божеством там. Вот, также вы Написали в комментах, что вот эти вот Глюки, вот эта вот вся Чертовщина, которая творится сейчас вокруг нас Это дело Рук, короче, вжигателя мозгов Как я и предполагал, вот Так что нужно его отключить как можно скорее, чтобы у нас не случился инфаркт головного мозга Так, мы в принципе пошли, повернули вот правильно Пошли вот так Мы в принципе недалеко Найти вход от бункера, управления и... Либо здесь, я так понимаю, либо вот здесь где-то у нас вход в бункер Либо вот здесь ну, Давайте взглянем так, эти штучки можно, наверное, разбить. Может быть, какой-то ништяк мы здесь и найдем. Окей. Так, погоди. Теперь уже в двоих... В глазах двоится. Как сказать, в двоих глаз... глазится, короче. Так, ладно. Бляха, бляха, бляха, бляха, бляха. Ты смотри, ты смотри. Ах ты, бляха. Ты смотри, что там. Охренеть Просто Отчаянные чуваки Вдают монолит Бляха меня еще херачит Этот Понятно Хрен на эти бочки Смотри, смотри, что творят, да? Да на взорвитесь да... А что бочка не взрывается? В смысле? Смотри, она сейчас ко мне подкатится и взорвется вот из-за этого желтого свечения непонятно, а, какого цвета бочка. Может, это обычная бочка? Так, ну-ка. Отлично. Отлично. Ничего интересного. В карманах у этого типа нет. У тебя... Так, патрончики, которые мне нужны. Отлично, можно сохраниться. Погнали дальше. Мы, в принципе, недалеко от входа уже. Бляха, и не задрали! Ты смотри, что творят, смотри, что творят! Надо уничтожить эти бочки. Так. Кто-то, видать, э, осечка в этой бочке. Хорошо, хорошо. Ах, ты падла, еще даже не взорвался, а? Смотри, какие! Смотри, какие. Так, что у тебя, патрончики, хорошо. Пожрать. Так. Ага. Это все заберем. Это все заберем. Также вы написали в комментах, что ходят слухи, еще что монолит-то, возможно, даже это как бы, блин, есть пред... Блёха, там снайпер. Есть предположение, что монолит. Э... Некоторые подразумевают монолит, короче, как секту, некоторые э, подразумевают его как э... один из видов зомби. Ну я думаю, что это неправильно. Как бы я считаю, что больше подойдет секта. Так, вон там далеко. Блях, он очень далеко, очень далеко. Снайперов вот этих надо. как он снимает-то жестко. Да умирать-то будем, нет? Сегодня. Отлично. Я так все аптечки потрачу. Так, снайпера готовы. Вон того чела Чела надо, короче, сгасить, потому что он задрал. Так. Я его, по-моему, ранил этого. Леха, непонятно Попадаю я по нему, наношу урон У меня так патроны быстро кончатся. Я нихера не понимаю, попадаю я по нему или нет Так, есть тут что? Здесь есть вход Но это мне ничего не дает Как-то Так э, Погодь Что-то такое возрастает Ух ты, нихрена, смотри, что там так, окей, а. Да задрал ты. Что ж вы такие падлы метки. Еще один снайпер, наверное, да? Нет. Окей. Ладно, я что-то знатно так потратился. Как таковой боя не то и не было сейчас, но. Бляха, это. Во-во-во-во-во, патрончики, патрончики от снайперки. Хорошо. У нас теперь есть 6 патронов от снайперки. Очень даже неплохо. Так, радиейшн, радиейшн. Блеха, я опять не туда пошел. Э, в смысле? За забором где-то вход в бункер? Понятно. Или все-таки пробраться как-то вот здесь? Ну ладно. За забор мы уже не пойдем, Надо как-то, короче, пробраться сюда, вот за эту стену. Наверное, я сделаю вот так. Главное, не... не ушибиться, короче, здесь. Как-то говорится. Так, найти вход в бункер, окей. На вышках надо по-любому полутать, потому что... Там, бляха, а, Вон он стоит. Да не один. Хорошо. Этих вынесли. Так. Вышки по-любому лутать. Так, вот нет ничего. Потому что там были снайпера. И нам нужны патроны от снайперки в любом случае. Вот, так, а, так. Нет. Гранату там, наверное, надо было взять. У того. Так, бинты по. Бляха. Бинты по-любому. Забери обратно. Бинты по-любому. Гранату. По-любому. Мало ли, контролеры. Опа, походу... А это не вход в бункер? Эх, а я вход в бункер нашел. Ладно. Окей, а тогда попробуем отключить выжигатель мозгов, а потом... Облутаем а, территорию, потому что... чтобы вид как бы был более-менее нормальный. Я так думаю, что бункер это лаборатория, наверное. Обследовать, что там было, обследовать. А, отключить установку. Окей. Я так полагаю, что это лаборатория X-18. Ой, 19 Мы же еще там не были в 19 -е. И вы мне так, бляха И вы мне так и Написали в комментах Прав я или нет насчет э, лаборатории X19 Так, ну загружаются Походу какие-то Ну да я почему-то думаю, что это и есть э, лаборатория Так, агропром, ага, ага, исследование круглого. ага Проводника, личные заметки Так, проводник, после общения с психом Так, погоди, с каким психом мы общались, я что-то не помню Ну что ж, я готов идти на выжигатель от психа я узнал время понижения мощности излучения и о безопасном месте, где я смогу дождаться этого времени. В другое время моя псих-защита все равно не поможет. Мне придется найти вход в подземный бункер в лаборатории X19. Внутри путь к управлению антенном выжигателя мозгов. Да. Бункер лаборатории X19. Как я и предполагал. Окей. Чувствую, здесь сейчас будет страшно. Страшно, мать ее. Возьмем мы с вами шулю Нашего спас Чтобы он нас тут Немножечко спас Дверь заперта Понятно Так, да, ну там тихо Никого не вижу, но Это наверное пока я не зашел внутрь Что-то я так предполагаю Так и есть так, артефакт Бляха, я думаю У выжигателя мозгов тут столько дичи Всякой будет Чисто, тихо Это даже не лифты какие-то, а какие-то, знаешь, эти Камеры Для Подопытных, наверное Возможно. Здесь вот всякие, смотри, двери. Если там за дверьми кто-то есть, из-подопытных каких-нибудь, то буду в замок. А нахера нам уводить код, если дверь открыта? Это что? Так. Бочки. Это вода или что? Это вода, да? Скелет. Да, это вода. Это всего лишь вода. я уже испугался. Вообще-то кисть. И... Нихера лава! Ты прикинь? Это так страхово Это системы, да? Вот это системы Так, кого-то слышу Снорки, наверное, да? Либо снорки, либо кровососы А может еще какая-нибудь херь Новая Так, нужен пароль полюбас Ага Нужно искать, короче, кого-то У кого-то Какой-то труп надо найти Ну, я думаю, что труп Что это за шорохи? Канистру, канистру с собой мне не взять Ей, в принципе, нафига нам нужна Если бы, знаешь, канистра коньяка была, ну ладно Ну, в принципе, я не пью же, да? Но все равно продать можно было целый канистру конич... только -то ни Кровосос. Окей. Ух ты, ух ты, ох ты для снайперки патрончики. Ништяк. Ладно, давай, иди сюда, кровососущая сосу... тварь. Кровососун. Леха заклинил оружие. Ну, ешьте мать, а. <смех> Что-то какой-то мощный. Помните, да, в этом... Когда к тайнику э стрелка шли, мы так хорошенько его их просто с первого выстрела вынесли. Двоих с одного-двух выстроев. Что-то как-то он какой-то мощнявый. Да ури ты! леха какой он резвый! Какой быстрый! Ты смотри, у меня аптечки кончились! А нет, не кончились! Да ты ля какой, бля. Перезаряди. меня заклинило, и все мне не перезаряди. Пока он там бегает, я его чё... Да ни хрена, он чё, бессмертный? Ты мать твою, ты какой такой? Бля, ты, кто тебя создал? Да иди ты, иди ты нахер. Нахер иди. Кабз! Одного кровососуна не могу убить. Это что? Ты кто? Убился? Ты прикинь, как я потратился на это. У меня две аптечки осталось. Ты чё такой? Какой хер. Бляха, я слышу еще одного. Он бежит! Да Ты смотри, да ты смотри Целая обойма, просто целая обойма Шквал, шквал патронов В одного Да вы чё? <сёк> Жесть Я не знаю, сохраняться мне или нет вообще Ладно, пофиг Чё делать? Сохранимся, конечно Будем страдать Так, ну вот здесь вот... Любые патроны должны... Ну ладно, аптечки хоть. Аптечки тоже хорошо. Бляха, у меня патроны. Патроны просто. Так, а если я сделаю вот так разрядить... и зарядить да? Получается. Теперь он должен стрелять. Внутри патрона <с> мне погода не сделает, если... Так-то. Поэтому я выбираю вот это. Так, снайперку я сейчас перезаряжу. Потому что у меня такое ощущение, что мне придется с снайперкой ходить. Так, ладно. А, я, я выберу, короче, пистолет. У меня в пистолете немножко более менее Я попробую походить с пеклем. Дверь заперта. Все заперто. Ой. Ой-ой-ой. Каких-то саных два кровососа, ты прикинь. Я, э, я говорю, мне такое ощущение, что чем глубже спускаешься в какие-то лаборатории, тем все твари, они мощнее и сильнее. Лифт. Он не работает, да? Понятно. Так, а здесь ч? А, туда мы пришли. Тут закрыто там нет ничего. Здесь вот. Ага, лестница вниз. Окей. Здесь куча еще всякого. Всякого-всякого. Так, давайте здесь этот этаж, потом пойдем. компьютер здесь ничего не открывается записок никаких вот это местечко похоже больше на арену а я а я круг сделал вон он чё я сделал кругаль короче Помните, да? Я был, он с той стороны. Эта дверь заперта. Да. Понятно, нам остается только вниз. Все ниже и ниже. Пермяком... Ват нахер. Ладно. Вниз так вниз Здесь, смотри, дверь, короче На кодовом замке А где коды-то брать? Где брать, мать его, коды? Мне-то никто никаких кодов не дал В журнале, там, допустим Ну информация... Из X18 нет Список кодов, не знаю Агропромы, КПК, проводника КПК, проводника И Не, это ничего. еще Все херня Понятно Возможно, они не открываются. Зачем, короче, эти... Ну, я могу панель пощелкать. Так, методом тыка пытаться подобрать. Не, ну, коды по-любому где-то должны быть. Как, какие-то ученые-то здесь должны быть. Какая-то группа, какие-то... Ну, кто вот этим вообще занимался. И у них по-любому коды, наверное. остались. Конечно, есть вариант, что они все... Сбегали отсюда во время Какого-то ЧП или фиг знает Хотя бы записочку Оставили Вот тебе код Иди умри Нормально Граната рядом лежит Так я туда пришел да? Сюда Допустим. Бляха. На первый взгляд, знаешь, кажется, ходу пипец просто. Оно... Все равно это. Мы придем туда, куда нам надо. Все все ведет в одно. К одному. выжигателю, наверное, да? лесенку. Бляха, нет! Ну нет, Крывосос! да лучше в снорке, Арьон, я его одним выстрелом, нет херу, ляхо, на, глотай. Я его убил. Хер. Хер, смо Вот, на, держи. Теперь ты сдох? Ну-ка скажи мне, ты сдох или нет? Аккуратно, аккуратно. Ма, нет, я сохранился приехал. Прям перед выходом. Бляха, с вообще жесть их не пробить пекали. просто не пробить но все равно я возьму пекаль потому что патронов нет от автомата я... их почти чтобы ненароком просто так их не потратить а я помню да мы видели да так а что будет я сделаю вот так просто сгорит сгорил болт прикинь Так, патрончики. Это патроны? Чего? Бляха, мне не нужны такие патроны. Мне такие патроны не нужны. же этот выжигатель мозгов, я тебя отключу и все, и, и все будет нормально, все будет хорошо, все все твари исчезнут, все ослабятся, все твари ослабятся будут, будут салатами сразу встанут, окей. Закрывай двери. Береги тепло. Ясно, да? Как раз актуально. Все это зима. Закрывай двери, береги тепло. И окна тоже. Ну, иногда проветривать можно. Но ненадолго. Но ненадолго. Так. Э -э -э, либо туда наверх. Либо там дверь внизу еще была. Ну, проход. Так, а. а, Может, здесь какой ништяк лежит. Дайте мне какой ништяк, то, ну, вообще пусто. Вообще пусто. Так, сюда. Я сюда не заходил, да? Здесь не был. Я запутался, погоди Да, походу я здесь не был Что-то какие-то звуки странные Туда дверь Бляха, нет вообще никаких Просто ништяков Такие, знаешь, вот, вот залазишь Такие вот уголки И такое ощущение, как будто, знаешь, там Что-то должно быть лежать, хотя бы что-нибудь а нет, там нет ничего. Вот допустим... О, о, о. Хорошо. Ну хоть артефакт. Не патронов, а не артефакт. Так, а больше здесь дверей-то нет. А куда мне идти? Что-то покрутить, может? Что-то нажать надо? Туда тоже никак. Бляха, патрон тут потратил. Бесценный. Бесценный патрон я потратил сейчас. Куда идти-то? Опа, лесенка. ничего нет Бля. ноги сломай давай еще так а куда идти-то погоди я что-то не понимаю ну вот отсюда и туда я пришел не нужен пароль не нужен ориентир Какая-то панель стоит. Погоди, я вот сюда вот залез. У меня вот, видел там это, ну цель появилась. Может вот здесь где-то наверху? Не, вот туда надо попасть, наверное, наверху. Как-то. Или вот Здесь. непонятно здесь что ли погоди вот здесь еще какая-то лестница там наверное какой-то рубильник да есть такое <звы> вот он Вон панель. Как мне в нее попасть? Что хера тут? Система, смотри, труба такая, да? Вот у скелетов были какие-нибудь, знаешь, коды, там, записка какая-нибудь. Так, а здесь мне ничего не нажать. ТП. Может здесь что нажать можно? а о, рубили. Я отключил выжигатель маску. А, сейчас будет падать, да, наверное. Лоборы. <связок> Очередной сон. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Чего? <звук> это кто? <свук> это кто? Кто сказал? Это кто? Так, э -э, журнал. Личные заметки. С выжигателем покончено <звук> Так, я отключил сжигатель. По какой-то причине в момент выключения потерял сознание. Я увидел сон. Опять громада Чернобыльской станции и саркофага. Потом вспышка. Сияющий монолит внутри саркофага. Я понимаю, что это и есть исполнитель желаний. Сталкер, оборванный и изможденный из последней сил, протягивает к нему дрожащие руки. Яркая вспышка. Я опять вижу отрывок из первого сна. Человек стоит к нам спиной и стреляет. Вдруг раздается в окрик. Стрелок! Человек вздрагивает, застывает на мгновение и медленно начинает поворачиваться. Ну и как кинолента, пущенная в обратную сторону, прокручивается кадры, как он автоматом загоняет крыс обратно на станцию. Я понимаю одно. Я был там. Я должен идти к Монолиту. Бля. Я был там, вот, вот смотри, вот всё, всё, вот подходит да, к одному. Доктор сказал, что, ну, обращался к нам стрелок. Сейчас он, типа, видишь, опять стрелка видел, и тут же говорит, что я был там. Все к одному идет. Возможно, я и есть стрелок. А нафига тогда у меня записка, типа, убить стрелка или что там, фотка? Может, это не моя? Может, это какого-то наемника? Я просто отобрал. Я как бы не имеет никакого значения. Мне многие хотят убить, ну, как бы, стрелка. Если я стрелок, то меня, знаешь. Как ты понял, короче, да? Вот. Так, ну окей. А, проникнуть саркопак и найти исполнитель желания. Понятно. То бишь, вот сейчас э, со мной разговаривал вот этот монолит, вот этот исполнитель желаний получается. Ну, он сказал, типа, чем он там сказал, я уже забыл, что он сказал. Так, ну, окей, э, исполнитель желаний, мы, значится пока, пока, я думаю, нет. Припить. Мы пойдем с вами Так На ЧАЕС у нас проникнут саркофаг да? Мы пойдем с вами в Припять Теперь, на гостиницу И найти там, что там, тайник Да, еще один, или что там Так, окей, мне надо выбраться отсюда Там пароль Я не знаю, смог Нихера себе, 21 Кто это? Так, ладно Лихо, а я смогу? Нет, я не, я не смогу. У меня не открыть там эту дверь будет. Так, если я сейчас спущусь, я смогу подняться? Я просто проверить э, дверь. Да, нет, нет, да. Получится, не получится. Так, окей, я здесь, да, смогу. Тут, смотри, лесенка вниз. Ага. Понятно. Так, почему а у меня фонарик-то выключился? Так, ничего я тут... Хера. Закрыто. Записок я никаких не нашел. Трупов здесь никаких. Только скелеты, а записок с кадами нет. Поэтому я не знаю, как открывать эти двери. Поэтому идем обратным. Что сказал? опять военные что ли, или монолит? монолит да одежка его или сразу проникли да, сюда. стоило только отключить, пляха не а это нифига не монолит это уже какие-то это военные наверное. Ну где-то там. Так, сказал бедняк. Бляха, если я возьму сейчас автомат, то у него, короче. А и смысл? На фигу. Ладно, как шли, так и идем. Нет патронов, нет, будем ножом резать всех. Тебе вы... Что ты говоришь? где ты там мать. <смех> мать так хорошо патрончики пока с пистолетом хожу я пока поэкономлю патроны для автомата Пускай немножко покориться там уже это видно будет дальше Плёха, нихера он меня К хера не выносят, просто выносят. Надо как выбраться, короче, отсюда. Блеха, да ну нафиг! Я опять не сохранился, да вы чё... Чу... <Слышите> да умри! Я тебя первый раз, с первого одного убил. убил. Да умри ты! Где кусок, бляха? Так, ну у него, по-моему, ничего. Это ублюдки. Нет? Нет? Ёпти мать. Ну тоже ПГшка, смотри. Походу. Теперь понятно, почему он выносит. Фу. Да, это вам не в тапке, срать придется попотеть. Да кто? Кто, бляха? В смысле? Как это сейчас было? Он сни... Где ты, мать твою? Он через стену? Яко заклинила, мать твою. А как он с дел а -а -а! Почему всегда все не вовремя? А оружие клинит. А -а. каать <Слышки> <стык>, <Слышки> вот как он вот здесь очутился здесь он не мог пройти никак сюда как как они сюда попал Да никак как он снизу там идет Бляха! Нихераси! Рода! На! Да на! Да, т -т -т -т, откуда он появился Бляха! Бляха! Бляха! Бляха! Бляха! В смысле? Бляха! Бляха! Даки. ну Удачи ⁇ чье а куда-то убрался, бляха. Ты только умри. Ну... Зажмем, уже зажали. бесит уже бесит <связь> ты, не успел это в тапок стрелять на на плеха да вот близко это плохо я люблю на дальней дистанции. Готов. мне вынес просто сразу же. Все, у меня, наверное, аптечек. Да. Них. 10 этих бильтов осталось. И там 14. 14 что ли? А хера, у него не ПГшка, О, отлично. А, нет, смотри, ПГ. Да, да что, в смысле? Мастер-монолит. Ай-ай-ай-ай-ай. Так, может мне пг поменять? Погоди, может она у меня сломана? Есть же... Может быть такое Вот. Так. Че у там? А, нет, у меня нормальная ПГ-шка. Да Сверху, а как он сверху появился? Как он там появился-то сверху? В смысле? Там нет. У них пароли есть какие-то, что ли, чтобы двери открыть. Как он там появился? Там дверь закрыта на пароль. В смысле? Ну... Да идет, идет лесом этот лагерь. Что за дичь? Что за дичь? Почему мне не выйти отсюда? Почему мне не выйти отсюда? А? Это как сейчас было? Он стоял, он там за стеной. Он стоял вообще в другой там комнате. Как он стрелял и попадал в, в, сзади меня в стену. Как? Жесть, просто жесть. Так, бляха, идете вы лесом. Оба все. не убил. Он туда вот убежал собака Да в смысле? Ты ч за кибок такой? Держи. Держи Помоги огнем! Помоги огнем, бляха. Да умри ты нахер, ты ч, блядь? Да в смысле, что за глюки-то? Да хер с ним там одна колбаса, бля. Как? Как? Ножками его. Замри да нахер! Вс нет вообще ничего так, Надо будет, короче, идти и закупаться нам патронами, снарядами. Жесть. Жесть. Серьезно? Говнюк сзади был. Иди сюда. Так-то. Они из любой дыры могут вылезти, просто из любой дыры могут вылезти. Какое жрать ты, вообще а что ли? Но вылазь. Я тут. Я тут. Уку, уку. Да в смысле. Ум, ну. и не дохнет нихера. Да как Ты чё? Пинокль кинем, да, вместо гранаты. На, получай. Да. Давай. Да чё? Даже с гранатой не доходит. Умри Ну вылези Давай но Вылазь На, Какой он нудный-то Давай, выходи Прикрыть, дай мне <свист> Еще? Еще? <свист> Я не понимаю. сюда а я его убил что так. короче садимся здесь Блин! все кончилось вообще все все кончилось вообще все кончилось короче садимся здесь вот, вот так на трупе пожрем сохранимся и будем как-то страдать уже в следующей серии вот потому что в Серия у меня подошла к концу Вот, патронов нет Три патрона у нас в дробаше Снайперка только есть, ну, блеха, Снайперка Ладно, будем что-то решать в следующей серии Спасибо, я уж поел Кому понравилось, ставим лайки, подписывайся на канал Группу ВКонтакте, подписывайся на Инстаграм Комментируем, с вами был Валерий, всем пока